Итак, всем привет, друзья! 8.57 Сегодня у нас выходит монетка вот сейчас покажу вам заставку город Севастополь это из серии монет области Украины очень довольно популярная серия ну так такие подобные серии всегда ценятся среди нумизматов и в нашей стране тоже появилась такая серия, довольно много ее собирают и, конечно, самыми дорогими монетами из такой серии всегда считаются первые. Про эту серию можно отметить, что когда запускалась самая первая монета из серии, еще не знали, что это будет серия, да? Вот можно посмотреть сейчас по поводу э, конкретных, конкретных монет, что они не очень сильно выросли в цене. Но в какой-то момент уже стало решено, что это будет серия, и э, Национальный банк начал придерживаться определенных стандартов по выпуску э, данных, данных монет. Что сейчас можем посмотреть? 88 у нас пока, есть, пока э, монеты еще нет в наличии в онлайн э, бронировании. Вот Скажу всем огромную благодарность за то, что э, посмотрели мой ролик по поводу э, набора Конечно, ситуация действительно такая э, спорная Некоторые скажут, что вот люди сами виноваты, что заходили на сайт Такое вот сообщение было, что вот заходили на сайт, обновляли его И поэтому сайт заглючил Ну, посмотрим, как сегодня произойдет конечно каждый месяц хочет в коллекцию себе такую монетку и тем более вот набор который у нас тоже выходил каждый хотел себе вот такой вот набор приобрести посмотрим насколько реально сегодня заказать и как справится сайт национального банка с загрузкой на сегодняшний день по монете области украины конечно тираж у нее гораздо больше чем э, у набора 2018 года. Там было заявлено 10 тысяч. Вот э, здесь 45 тысяч тираж. То есть, я думаю, э, значительная часть тумизматов должна успеть заказать данную монету. Вот сейчас попробуем в 9.00 обновить страницу сайта и посмотреть, что происходит. Э, пишет, что сервис не работает. Что, собственно, нет, я, конечно, понимал, что сайт может упасть, но ну нет, ну, ну, ребята же сделали работу над ошибками, написали в службе поддержки, что будут готовы, уже ситуация проанализирована, что произошло, решат вопрос. Вы начнете работать? Какие перспективы за то, что реально будет заказать монету с таким огромным тиражом, 45 тысяч это довольно большой тираж, но Ну неужели сайт такие не справится А теперь в нашем чате спросим, как дела по заказу данной монеты Чат монеты Украины Удалось ли участникам сделать заказ? Удалось ли успеть заказать данную монету? тысяч, много, но сайт лежит. Вот прям сейчас сайт выглядит верно так. Действительно, сайт не готов сейчас прям отгрузить. Но давайте не будем обновлять, сейчас посмотрим еще раз. Благополучно отошел в мир иной. Посмотрим. 5700 человек на сайте. Это прикольно, что у нас есть такое количество нумизматов, которые заходят на сайт. Кстати, благодаря такой информации можно приблизительно понять э, вообще рынок нумизматики. Ребят, кто смотрит ролик, пожалуйста, подпишитесь на нашу группу в Telegram. Можно общаться. Здесь я сбрасываю разную полезную информацию по монетам. Вот новый видос по поводу сувенирного буклета, который вот есть, который вышел. Точнее, еще не вышел, но вот появилась информация по этому буклету. Добавляйтесь. Давайте обсуждать. У нас называется «Монета Украины общения». Да, сайт э, что-то вот, э, вроде как сработал, но э, на, этом, на этом его строение закончилось. Видите, миссия выполнена. Люди такие э, бронируют. Да, спасибо, всех тоже поздравляю. У кого кому удалось зайти на сайт, и сайт таки загрузился. Так, мы можем видеть, какое количество а, монет а, распределено по городам, по областям. Вот на Харьков 1433 монеты. Да, Киев, конечно, очень большое количество. Запорожье, Винница. Ну, вот основные, видите, какое количество, какое количество монет распределено. Возможно, прямо сейчас кто-то тоже обновляет и пытается прорваться на сайт. Вот. Я не обновляю страницу. Онлайн замолвание. Ребята, загрузилась страница. Это просто победа. Так, и что дальше? Ну, город у нас Харьков. М -м -м. Страница появилась. Это невероятно. Это просто феноменально. Давайте попробуем э, сделать заказ. Что у нас получится? Неужели, неужели это произойдет чудо? И можно будет купить монету с тиражом в 45 тысяч штук по городу Харьков проверяем капчу капча отобразилась ребята напомните как капча отображалась на наборах подтверждаем Появилось аудио аудио можно прослушать текст капчи ребята я не помню такое. напишите было раньше или нет так так подождите все пока не слишком круто капча есть аудио есть монета появилась давайте попробуем что-то дальше нажмем подтверждение подтвердить не будем ничего перезагружать чтобы не дай бог не перезагрузить сервис и чтобы сайт весь не лег а, так что у нас происходит а, ничего не происходит вот это поворот вот это да замолвание готово отличный настроение урал удалось сделать заказ. Что могу сказать? Что тираж очень большой, и вероятность того, что много участников сможет заказать а, данную монету, ну, она велика. Потому что тираж большой. А, конечно, это финальная монета этого года у нас и э, этого, этой серии. Вот. А, я думаю, Национальный банк попытался побороться с ситуацией, что сайт вырубается, вот, то есть не загружается конечно, они заинтересованы в этом, чтобы получить свою, возможно, премию новогоднюю, да, чтобы как можно меньше было негатива, хотя в основном, я думаю, откуда им негатив получать, потому что, ну, вряд ли кто-то пишет жалобы и какие-то другие обращаются в Национальный банк по поводу неработы сайта, да, что не выполняется то, что обещается. Единственное, что вот можно отследить по моим комментариям, те, кто вот смотрел, мой ролик, кто пытался заказать набор, у кого не получилось, и написали свое вот искреннее переживание, написали разочарование, я думаю, э, скорее всего, какое-то количество людей э, с Национального банка заглянуло, посмотрело и э, действительно более серьезно подойдут к вопросу, потому что здесь, вот я в том ролике говорил не точ, не для того, чтобы как-то оскорбить Национальный банк или еще что-то, а это больше было эмоционально, потому что, ребята, когда э, вам что-то обещают, когда что-то анонсируется и потом не могут выполнить, ну, появляется какая-то, возможно, претензия, возможно, какой-то разочарование, ну, зачастую, и только поэтому такой эмоциональный ролик получился, и потому я вижу, что вы посмотрели его, что огромное количество было просмотров, давайте посмотрим, то есть я там, 2000 человек посмотрела ролик, потому что действительно много кому эта тема зацепила, что... Ну, не смогли сделать, как и я, не смогли сделать такой заказ этого набора И в данном случае, конечно, придется покупать его где-то с рук Но, ну, может быть, кто-то из подписчиков, друзья, кто взял один Или, возможно, на кого-то из членов своей семьи заказал Буду благодарен за обзор Либо, если продадите такой вот набор Я с радостью передам вам привет в ролике в следующем вот. Зайдите, пожалуйста, на видео по поводу буклета, эта информация взятая из интернета, конечно, стопроцентного подтверждения, что именно этот буклет э, будет, я не могу дать, потому что мы не знаем, но очень много факторов свидетельствует на то, что именно такой будет буклет э, для областей, для областей, и это такое видео, скажем так... Э, в первое, до презентации данного данного альбома. Скажем, утечки информации всегда в интернете случаются. Вот, И, Кстати, если у кого есть какая-то тоже интересная информация касательно монет, касательно выходов, что-то эксклюзивное, друзья, я с радостью возьму у вас либо интервью, либо куплю эту информацию для того, чтобы поделиться ей. Так что пишите, пожалуйста, мне в Telegram, Алекс Coins. Также присоединяйтесь в наш в котором мы общаемся и делимся впечатлениями, обмениваемся монетами, добавляйтесь, вот такое сообщество нумизматов Украины у нас растет. Друзья, мне удалось заказать данную монету, я думаю, связано с тем, что, конечно, тираж гораздо больше и какая-то часть нумизматов решила не просыпаться так пораньше, а могли позволить себе попозже зайти на сайт. Конечно, большие тиражи – это всегда. Ну, вероятность того, что монета будет заказана, вот, когда, конечно, что-то маленьким тиражом, как, например, 300 штук набора 20 гривен в серебре, но это очень маленький тираж, я думаю, огромное количество из вас не получилось сделать, сделать заказ. Даже если кто-то из вас успел сделать капчу, моментальное количество огромных заявок, я думаю, сделал свое дело. Ребят, спасибо большое, что посмотрели данное видео, видите, что сайт потихоньку улучшается, в целом я смотрю позитивно на то, что какие-то изменения происходят. Конечно, сейчас не совсем показательный был пример, сайт испытывал трудности, да, загружался с большим трудом, но удалось заказать данную монету, это меня что радует и... Э Конечно же, области, это очень прикольная серия, у меня еще не до конца она собрана, даже с этой монеты, которую мы заберем 26 числа, когда она будет введена в оборот, но я думаю, я сниму, как только у меня будут полностью готовые, с полностью собранная коллекция. я сниму, покажу, как она будет выглядеть. Возможно, даже вот в таком замечательном сувенирном буклете от Национального банка. Посмотрим, какая у него будет цена. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрыше на 15 тысяч подписчиков э, в вот, вот вот в этом видео. Всем пока!